Здравствуйте, я Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «Рак. Как исцелиться с помощью мыслей?» Иммунная система и теория сдерживания. Согласно этой теории, организм любого человека время от времени производит атипичные клетки. Это может быть вызвано какими-то внешними факторами или просто ошибками в воспроизводстве клеток. Обычно иммунная система организма внимательно отслеживает появление любых атипичных клеток и разрушает их. Отсюда и это выражение «сдерживание». Следовательно, для того чтобы развился рак, работа иммунной системы должна быть каким-то образом нарушена. В действительности, способность естественной защиты организма отторгать любые инородные и атипичные клетки настолько велика что это составляет основную трудность при пересадке органов, например, сердца или почки. С этой целью пациентам с пересаженными органами дают большое количество лекарств, подавляющих иммунную систему организма, так называемых иммунодепрессантов. Такой случай был описан Рональдом Глассером в его книге «Человеческий организм – герой». При пересадке почки пациенту произошел редкий случай. Несмотря на то, что было сделано все возможное, чтобы удостовериться здоровье донора, почка с незамеченными раковыми очагами была пересажена человеку, который в течение какого-то времени уже получал лекарства, подавлявшие его иммунную систему. После операции пациенту продолжали давать иммунодепрессанты, чтобы, подавлять иммунитет организма, не допустить отторжения почки. Через несколько дней пересаженная почка начала увеличиваться в размерах. Внешне это было похоже на одну из форм активного отторжения, но почка продолжала нормально функционировать. Еще через несколько дней во время плановой рентгеноскопии грудной клетки у больного была обнаружена опухоль. Поскольку за несколько дней до этого изменений в легком не было, стало ясно что опухоль развилась после операции. Еще через день аналогичная опухоль была обнаружена и в другом легком. В ходе срочной операции оказалось, что верхняя половина пересаженной почки стала в три раза больше, чем нижняя. Анализ тканей разросшейся половины показал, что они полны знакачественных клеток. Врачи заключили, что новообразования в легких являлись метастазами. Это значит, что злокачественные клетки, отделившиеся от первичной опухоли, начали процесс воспроизводства в других частях тела. Удивление вызывала та скорость, с которой росли опухоли. Новообразования, для роста которых в нормальных условиях потребовались бы месяцы или даже годы, развивались всего за несколько дней. Врачам не оставалось ничего иного, как прекратить давать больному иммунодепрессанты. Глассер пишет об этом так. За несколько дней, в течение которых иммунная система пациента приходила в норму, новообразования в легких начали исчезать, а пересаженная почка стала уменьшаться в размерах. Но как только организм больного перестал получать лекарства, врачам стало ясно, что отторгая раковые клетки, он стал одновременно отторгать и пересаженную почку. У врачей не было выхода. Они не могли подвергать пациента риску и, опасаясь возможности возвращения рака, больше не назначали лекарств, подавляющих иммунитет. Рак был побежден, но и почка оказалась отторгнута. Ее удалили, и пациент был вынужден вернуться к постоянному гемодиализу. Он остался жив, и никаких признаков рака у него больше не наблюдалось. Врачи пришли к выводу, что иммунная система донора Сдерживала рост раковых клеток в почке, не давая ему распространяться. Можно даже предположить, что естественная система защиты донора была настолько сильна, что он так никогда бы и не узнал о присутствии в его почке злокачественных клеток. Но когда этот орган был пересажен человеку, чей защитный механизм был подавлен лекарствами, уже ничто не могло помешать бурному росту этих клеток. В этой истории особенно важно, что когда нормальная защитная система организма была восстановлена, она быстро разрушила злокачественные новообразования, несмотря на стремительное распространение рака. Описанный случай и результаты значительного числа других исследований показывают, что для развития рака недостаточно одного лишь присутствия атипичных клеток. Для него необходимо и подавление естественной системы защиты организма. Исследования в данной области способствовали признанию той теории, что получила название теория сдерживания. Из всего ранее сказанного мы можем сделать вывод, что вредные химические вещества, радиоактивность, наследственность, особенности питания, все эти факторы могут способствовать возникновению заболевания. Но ни один из них сам по себе полностью не объясняет почему раком заболевает конкретный человек в конкретный период своей жизни. Ведь этот же человек наверняка уже когда-то подвергался вредному воздействию химических веществ или радиации. Если же причина в его генетической предрасположенности, то и она была у него с самого начала. Питание, скорее всего, тоже не менялось уже многие годы. Возникает главный вопрос. Какие сбои в работе защитного механизма позволяют этим клеткам в конкретный момент разрастись в опухоль, угрожающую жизни человека? Что мешает иммунной системе организма выполнять то, что она так успешно делала в течение многих лет? Люди обратили внимание на связь рака с эмоциональным состоянием человека уже более двух тысяч лет тому назад. Можно даже сказать, что как раз пренебрежение этой связью является относительно новым странным. Во втором веке нашей эры римский врач Гален обратил внимание на то, что жизнерадостные женщины реже заболевают раком, чем женщины, часто находящиеся в подавленном состоянии. В 1701 году английский врач Гендрон в трактате, посвященном природе и причинам рака указывал на его взаимосвязь с жизненными трагедиями, вызывающими сильные неприятности и горе. Вот примеры из его книги, которые до сих пор часто цитируют будущим врачам. «Когда у миссис Эмерсон скачалась дочь, она очень тяжело переживала ее смерть и вскоре заметила, что ее грудь увеличилась, а затем сделалась болезненной. В конце концов у нее обнаружили запущенную опухоль, за короткое время охватившую большую часть груди. До этого она всегда находилась в добром здравии. И второй пример. Жена помощника капитана, захваченного и брошенного в тюрьму французами, так переживала это событие, что ее грудь начала увеличиваться и вскоре она была охвачена раком, настолько далеко зашедшим в своем развитии, что я оказался бессилен. До этого от нее никаких жалоб на здоровье не поступало. На основании этих данных мы можем предположить, что далеко не последнюю роль в развитии заболевания или исцелении играют психологические особенности пациента, его эмоции, чувства, мысли и так далее. То есть даже наше мышление может быть канцерогенным или исцеляющим. Тогда выход один — обратиться к взаимодействию разума, тела и эмоций. До встречи в следующих выпусках.